Итак, мы встречаемся в рамках школы кадрового резерва, которая организована Форумом Свободной России. Это очень хороший и полезный проект, потому что в России и для российских слушателей сегодня не так и много школ политического просвещения. В России такие школы практически невозможны, и чрезвычайно важно, что такие проекты возникают пусть и за пределами страны, но у них, несомненно, есть будущее. Я выступал с серией лекций в рамках года, который прошел, и начинался выступление о политическом языке, поскольку моя идея применительна к серии выступлений в рамках школы была построена на том, чтобы обратиться не к текущим проблемам, не к каким-то волнующим нас сегодня и в данный момент там, событиям, политической жизни или общественной жизни, а взять и значит, опрокинуть тематику в направлении политической философии. Почему? Потому что я для себя посчитал, что мы находимся в такой исторической ситуации, когда политология она очень подробно уже описала, очень подробно и исчерпывающе описала за последние десять лет. Да, разные типы политических режимов и дала им какие-то очень точные квалификации. И мы, на самом деле, все знаем о том политическом режиме, который в России, он описан сказать, досконально. А это означает, что вопрос переносится из сферы того, как квалифицировать политический режим, как, его, как, в нем, сказать, как выразить в отношении него свое так сказать, эмоциональное или моральное негодование. Это, с этого этапа ситуация переходит в, в новую ситуацию потому что те силы которые стоят за новыми ил либеральными режимами в широком смысле слова а российский режим один из многих на планете земля современных ил либеральных режимов вопрос сегодня стоит не в том чтобы сказать, бесконечно описывать репрессивные практики которые эти режимы осуществляют или те механизмы манипуляции общественным сознанием, которыми они пользуются, а в том, чтобы дать какой-то гораздо более фундированный ответ на вопрос о том, а, значит, не почему они неприемлемы, а что находится за горизонтом их существования дальше. Я сам воспринимаю эту ситуацию как такой исторический вызов, частью которого мы все сами являемся. И именно поэтому я несколько раз говорил, что мы находимся в ситуации, когда должна быть проделана такая же работа, которую проделал, например, американский политический философ Уолтер Липман во время Второй мировой войны, когда в серии блистательных колонок, написанных им в образовавшем потом книге, он стремился объяснить основание демократии или основания республиканства как политической философии, на таком языке, чтобы они были понятны каждому американскому сержанту, у которого нет никакого образования, который не подготовлен для того, чтобы так сказать, давать какие-то сложные ответы или аргументации, но при этом этот человек сталкивается в повседневности с людьми, которые там, были частью нацизма, да, которые прожили в нем значит, значительную часть своей там, активной жизни. И эти люди, может быть, хотели бы так сказать, преодолеть свой опыт, выйти из него, они попали в катастрофу, их ситуация травматическая, а многие из них, наоборот, убеждены, что все так сказать, правильно, так и надо, как они делали. И у них есть своя аргументация, эта аргументация очень масштабная, она сильно впитана ими, и в этом смысле слова должен быть язык, язык который очень сильно фундирован, то есть обоснован. Вот почему я к этой политической философии сказать, решил обратиться и, и начал с политического языка. Политический язык я буду говорить минут примерно 15-20, а потом мы будем говорить все вместе, потому что мне самому интересно кое-что спросить в рамках тех довольно простых вещей, о которых я напомню политический язык если о нем говорить ну например скажем он упоминается уже как выражение политический язык у токвеля в его знаменитой книге о старом режиме и революции токвелля описывая французскую революцию это очень яркая книга она является там, базовой книжкой там, любого курса по политологии он, у него там есть блистательная глава где он описывает как появился политический язык французской революции. Из чего он появился? И он там пишет, что политический язык появился из художественной литературы того времени, потому что негативистки настроенные писатели, литераторы, которых появилось огромное количество во Франции, они получили огромное, огромное внимание к себе, они производили потоки трактатов, художественной литературы в который вырабатывался новый образ, какой-то и новый язык, и вот этот язык и был воспринят дальше, уже, не сам, уже во время политического движения. И он так и называет это политическим языком. Что такое политический язык? Политический язык, если очень, так сказать, коротко и несколько огрубленно описать его, то можно сказать, что, ну, во-первых, в политике все в языке и ничего вне языка потому что невозможно никакое коллективное действие, если до этого не найден некоторый язык, некоторый нарратив, да, который объединяет людей, которые сказать, участвуют в этом политическом действии. Коммуникация невозможна без языка, поэтому и политика невозможна без языка. Это означает, что политический язык, он, с одной стороны, отличается от, скажем, там, языка художественной литературы тем, что художественная литература, она, ну, так сказать, ее язык дескриптивен, он описывает что-то. А политический язык, во-первых, он, конечно, предполагает формирование какой-то субъектности, он направлен на нее. Да? А политический язык конструирует мы внутри себя, некое мы. И если мы Скажем, в экспертном языке там, да, или в, в языке экспертизы, мы можем сказать, <смех> мы можем сказать что здесь есть шесть или восемь факторов. А если у вас как бы именно язык сценарного планирования, то, как правило, вы говорите, там есть три сценария. Но если вы находитесь в зоне политического языка, то там почти всегда бинарность. То есть там две стороны: это сторона сказать, мы, и эта сторона все остальное. Неважно, значит, каким образом. Что вы конструируете, конструируете ли вы там, себе политического противника или даже не обязательно политического противника, а просто какой-то порядок вещей, который должен быть трансформирован или разрушен. И таким образом, как бы вы конструируете это мы, которое сказать, выступает субъектом, неважно реформы или э, революционных действий, но это первый момент важный в политическом языке. Второй важный момент в политическом языке заключен в том, что э, он в, в, в высокой степени проективен, то есть он э, содержит очень большой, как бы если смотреть по оси прошлое и настоящее будущее, то он очень сильно устремлен к так называемому социальному воображаемому, да? то есть к тому, что должно стать в результате наших действий. И в нем тайная форма прощупывания будущего или даже более, сказать, его более четкого описания, причем нормативного описания, то есть описание, которое предписывается как желательное будущее, не просто как, как возможное. Да? В сценарном мышлении мы просто перечисляем ну, некоторые сценарии как возможности, но в политическом языке это будущее императивно. И э, не существует конечно, политических традиций, неважно левых или правых, которые бы не описывали будущее как э, не, э, в значительной степени неизбежное. И аргументация построена на том, чтобы будущему определенному, за которое мы выступаем, значит, приписать неизбежность. В этом смысле слова политические языки, конечно, в, они детерминистичны. Это что значит? Это означает, что тоже не важно левые или правые, но вы, поскольку вы находитесь внутри какого-то момента политического действия, это значит, что вы начинаете смотреть на прошлое как на то, что неизбежно привело вот к этому моменту, в котором вы находитесь, и дальше существует какая-то прямая линия в направлении будущего. Из точки А в точку Б — это вот, так сказать, такой детерминизм. Этому противостоит другое описание, экспертное описание, или там, оно принципиально индетерминистично. Почему? Потому что если вы смотрите на историю да, как на, на совокупность каких-то развилок, каждой из которых была возможность какого-то выбора, который не состоялся, но этот выбор остается, то это, это мышление-историка, это мышление политического аналитика, но это, конечно, не мышление-политика. И третий момент, важный, как бы применительно к политическому языку, заключен в том, что политический язык как мы говорим перформативен да? перформативен он предполагает действие он весь ориентирован на действие в этом смысле слова он не только вырабатывает субъекта как бы, да? но он не только формулирует это, так сказать, конструирует будущее но он и непрерывно аргументирует инструментарий действия вот таких три момента, связанных с политическим языком. Это вот первый круг размышлений. Второй важный круг размышлений, касающийся прямо сегодняшнего дня. Русские да, Политические языки они составляют такие вокабуляры, как бы, да? то есть они представляют собой набор каких-то мемов, каких-то маркеров, которые позволяют собственно, вот эту, всю эту внутреннюю программу политического языка осуществить. И мы видим, что сегодня в России есть, ну таких как бы, да и не только в России, а в целом в мире, мы видим таких четыре разных вокабуляра политического языка. Первое, это, я их просто коротко перечислю, я не буду подробно развертывать как бы их вокабуляра, просто обозначу, но они вам хорошо известны. Значит, первый это левореволюционный язык, он вот... Так сказать, как бы сложился в период французской революции, и дальше, до сегодняшнего дня, остается достаточно влиятельным политическим языком со своей терминологией, со своим горизонтом. Второй такой язык, он, да, и он присутствует и в России. Второй язык, наоборот, это язык консервативной революции. Это, это радикальный, радикальный язык, который он тоже вам известен, потому что в значительной степени сейчас он даже усвоен путинизмом, но консервативная революция предполагает примерно так сказать, по своему смыслу то, что было в Германии до нацизма слегка и в раннем нацизме. Этот, этот язык хорошо описан, это язык, при котором... Это так сказать, будущее, которое конструируется в этом языке, очень сильно связано с прошлым, в отличие от левого радикального языка, напирается на культ там, героев античности, на, на, на какие-то традиции инициации в прошлом, да, там, на, на, на, наше, на наше, единство, наше примордиальное единство да, то есть на единство по крови, там, единство почвы э, мистифицированное. И третий язык, который присутствует, целый вокабуляр политический, это просто язык политического реформизма. Это очень большой язык, он построен на том, что вы видите будущее как бы и свою субъектность в мире, где все должно меняться очень медленно, поступательно, без социального, избегая острых социальных конфликтов, и этот язык в России представлен... Тоже. И четвертый такой большой язык, э, э, ну это э, просто язык, э, он э, существует и в России тоже, это, ну, мы его называем в России языкохранительства, но там можно считать его просто э, таким консервативным языком, когда э, ваше мышление, оно... Э, Привязано не просто там, к реформированию или к сохранению традиции, а когда вы очень тесно привязываете свое мышление к государству и, и к тому, как, как это, конкретно это государство должно значит, быть основным субъектом, вообще основным субъектом политических изменений и при этом общество оно конструируется таким образом, что оно всегда ниже этого государства или оно является вообще частью этого государства. И высшей ценностью в таком случае выступает как бы не желательное будущее там, конкретных социальных изменений, а в первую очередь любые социальные изменения, но внутри контура государства. Вот э, такие четыре языка они есть политических, они конкурируют между собой непрерывно в... Даже в том случае, если у вас нет каких-то нормативных форм демократического представительства, даже если нет, нет вот этой классической схемы так сказать, представительства через политические партии, которые на свободных выборах формируют парламент, парламент формирует повестку дня и, и в том числе мировоззренческую повестку дня и политическую повестку дня то есть повестку дня будущего. Даже если ничего этого нет, мы хорошо видим, что во всех обществах, в том числе и иллиберальных режимах, все равно эти четыре языка присутствуют. И между ними существует определенная конкуренция и полемика с помощью тех инструментов, которые сохраняются в этих обществах. И в нашем российском обществе они тоже, как мы хорошо видим, как бы эта конкуренция не слабеет ни в один момент всего постсоветского развития. И можно сказать, мы часто как бы критикуем российские партии или российские политические группы за то, что у них нет идеологии, или что у них нет какой-то положительной там, позитивной повестки, или какой-то идеи, концепций, каких-то убедительных для электората российского. Но на мой взгляд в этом присутствует большое лукавство, потому что во-первых, в такой политической системе партии не могут быть аккумуляторами реальной политической повестки, но при этом, если посмотреть на социальную реальность, то мы увидим хорошо, что вне этих инструментов происходит это самая напряженная дискуссия, потому что у нас в российском обществе имеются охранители, которые в течение последнего двадцатилетия передвинулись как бы из, из маргинального положения в политический центр. Но при этом они находятся, как ни странно, в очень слабом интеллектуальном положении, потому что, несмотря на то, что эти охранители получили определенные полномочия от власти, при этом мы хорошо видим, что тот политический словарь, которым они располагают, он очень слабый и настолько слабый, что они не в состоянии даже значит, как бы с точки зрения этого охранительства аргументировать боль, убедительно там, положение единой России или каких-то э, действий институтов внутри этой и либеральной модели, хотя на них лежит эта ну, историческая ответственность. Это они должны, охранители, обосновать, почему парламент работает таким образом, почему это лучше, чем все остальное, и почему Единая Россия, это, так сказать, ее, ее монополия, она разумна и правильна. В то же время, как бы правее этого находится словарь консервативной революции, и мы его видим очень наглядно, потому что эти консервативные революционеры они тоже значит, передвинулись из маргиналей 90 х годов где они были преследуемы как партия как национал большевики или как некоторые изводы русских националистов они находились в маргиналиях и были, подвергались репрессиям теперь как бы, на обратная ситуация они, как бы, их дискурс их политический язык он тоже как бы, передвинулся в центр и Захар Прилепин является символом этого процесса э, персонального. Э, э, э, э, э, хуже ситуация у левых и реформистов, потому что э, э, э, реформистский политический словарь, который был влиятельным в течение значит, 15 лет, первых 15 постсоветских лет, он, он казался убедительным, убедительным казалось то, что этот словарь формирует политического субъекта изменений, то есть некий средний класс, допустим, да? или он формирует определенное будущее, связанное с тем, что в результате развития институтов, институционального развития общество изменится, и вот эти основные маркеры этого словаря, они утратили свое и влияние, и, как бы, и свою ясность. Почему? Потому что развитие ил-либеральных режимов столкнулось с тем, что вы можете иметь модернизированные в каком-то смысле слова некоторые институты некоторые социальные практики и самое главное что сегодня описывают многие политологи да это, это вот этот парадокс такой важный что, который называется в политологии выражением имплементация модернизационных практик в авторитарных режимах то есть условно говоря у вас здесь политическая система которая э вот, репрессирует граждан, как это происходит в путинизме, но одновременно у вас активно развивается цифровой банкинг, который является гораздо лучше, работает, чем во многих соседних странах у вас происходит имплементация раз, так сказать, разделения мусора, у вас идет огромное движение так сказать, против домашнего насилия, и утверждается новая этика, которую сказала Ольга Романова довольно активно, значит, в, некоторых, в некоторых городских слоях продвинутых, все это у вас происходит. И таким образом, вроде бы как, у вас даже происходит институциональное развитие всего этого. Но при этом тем не менее, как бы, не происходит э, э, такого политического развития никакого. И это точно, вот, точно так же как бы, с субъектом всего этого, потому что мы видим хорошо, что э, такую существенную проблему э, здесь, она заключена в том, что э, внутри этого реформистского языка, э, а от него э, жадно ждет, как бы, э, э, стремящаяся к нему или отождествляющаяся с ним аудитория, чтобы внутри этого языка был обозначен субъект, то есть кто мы, кто мы, те кто вообще занимается вот всем вот этим. И как можно нас так сказать, квалифицировать политически? Из этого возникло очень много разных маркеров таких. То есть там, с одной стороны, противники всего этого квалифицируют все это как хип, ну, условно, как хипстеров, да? то есть это какие-то ну, какие новые какие городские слои, которые невозможно политически обозначить. Ну, для сравнения понятно, что в, в прошлом, там, в XIX веке политический словарь работал гораздо проще. То есть вот есть э, городские группы, вот буржуазия, вот так сказать, духовенство, вот, вот, вот эти сословия. И вот э, поднимается э, новое сословие, на него смотрит там, Бакунин. Да, да, и вот, как я, может быть, говорил в первой лекции когда-то здесь, что... Бакунин еще не употреблял слово пролетариат. Он в его книжке базовой, как бы, он еще использовал французское слово увриеры. То есть вот он, описывая подъем нового класса, который возникал, ну просто рабочие, рабочие, которые начали бунтовать. Понятно, что это часть новой городской культуры Европы. Вот возникли рабочие, и они стали как бы, тоже частью процесса. Он называл их увриеры. Но у Вриера это просто буквальный перевод, ну, буквальное значение, то есть человек, который работает на фабрике, так сказать. Но марксизм совершил с этим колоссальный переворот в политическом языке, потому что, когда значит, Маркс стал употреблять слово «пролетариат», то пролетариат оказался не дескриптивным термином, ну, там, сказать, социологическим, а именно политическим термином. То есть что это значит? Во-первых он сразу с помощью слова «пролетариат» обозначил, что это не те, кто уже есть, а те, кто станет. То есть не просто рабочие, а мы все сразу почувствовали, что пролетариат — это те, кто себя переосмыслил, и Маркс об этом постоянно писал, да? то есть только, только люди, которые себя политически переосмыслили, становятся этим пролетариатом. Второй момент как бы Маркс наложил как бы, на этих уврьеров, то есть просто на рабочих, идею, фундаментальную идею о том, что они являются ну, как бы в, в евангельском смысле слова теми, кто был последними, останут а первыми. То есть, как бы нечего терять, кроме собственных цепей. Вот это я дальше не буду углубляться сказать, в эту всю замечательную историю, как бы формирования языка марксизма, но смысл: я хочу просто показать, что политический субъект, который формируется в языке, он всегда. Не просто дескриптивен, не просто является сказать, вот, ну, обозначением социальной страты, а ему приписываются вот эти вот три важные вещи. Первое, что он способен к действию. Почему способен к действию? Потому что ну, там у него огромный дефицит какой-то, который он должен восполнить. Значит, второй момент, что он должен себя видеть э, как некое «мы», но это «мы» не просто социологическое «мы», а это именно «мы», которое, э, ментальное «мы», то есть люди, которые себя как «мы» осознали и нашли себе имя, и к этому имени присоединились. Но ну вот значит, как бы сейчас проблема в том, что внутри этого реформистского языка не видно, как, каким образом должен быть обозначен субъект. И, наконец, значит, у левых, у леволибералов большая проблема, потому что, хотя исторически ветер дует в их паруса, с огромной силой, ветер дует как бы сразу в, как бы в две стороны, такой сложный ветер, но очень сильно дует и в эту сторону, потому что мы видим хорошо по мировой глобальной проблематике, что поднимается. Глобальная проблематика, но заново там, неравенство, больших разрывов в, в, во всех совершенно социальных моделях это фиксируется, и, и в старых демократиях, и в, и в авторитарных режимах, и просто в иллиберальных режимах, не прославившихся большим насилием. Но тем не менее везде встает этот вопрос, как бы очень такой и... и тем не менее, российские левые, мы хорошо это видим, они находятся сейчас как бы в, некоторых, в некоторой маргиналии, такой, но следить за ними очень интересно. Вот это такая вторая большая группа значит, вопросов, с этим политическим языком связаны. И последнее, что я хочу здесь сказать в, в этом рассказе, оно вот к чему направлено это вот самая главная проблема сегодняшнего дня, на мой взгляд. И она как раз и вот представляет из себя этот вызов, о котором я сказал вначале. После Второй мировой войны в течение там следующих 20 лет казалось совершенно очевидным, так сказать, почему демократия превосходит тоталитаризм. И, и почему либеральная демократия превосходит иллиберальные режимы? И в чем это превосходство заключено? И существовала, и была очень влиятельной просто вот эта значит, теория нормативной демократии. И она, очень хорошо, она очень хорошо и плодотворно работала в условиях Холодной войны, потому что, как сейчас многие об этом пишут совершенно справедливо, и вы прекрасно это знаете, это... Совершенно очевидно, что в условиях такой резкой поляризации мира достаточно легко было аргументировать, почему на этой стороне сияющий холм демократии, а на этой стороне значит, наследники чудовищного насилия. И любой из нас мог сказать, уверенно, что если вы пойдете этим путем, то тем самым вы себя погубите, вы погубите свою страну, вы погубите много жизней, и в этом, значит, и создадите ситуацию нестабильности для своего собственного общества в этом смысле слова демократия и либеральная демократия она описывалась как контур который создает во первых так сказать, преимущество стабильности и когда мы говорили, как бы, когда мы говорили так сказать, на языке когда мы говорим в словаре либеральной демократии то мы исходим из того что это определенные механизмы там, инклюзивной политики, включающей разные социальные группы. Мы говорим о том, что так сказать, политика консенсуса обеспечивает большую политическую стабильность и так далее. Это целый большой вокабуляр. Но сейчас мы находимся явно в момент, когда в таком историческом моменте, когда мы сами болезненно переживаем свой путинизм, он является частью нашей жизни и политической истории, и мы на нем сосредоточены, но если посмотреть шире, то мы, конечно, видим, что иллиберальные модели в данный момент вообще очень влиятельны. И не просто они влиятельны, а они, в отличие от 60-х, 70-х годов, когда так сказать, в моде были национально-освободительные революции в странах Третьего мира, и на эти революции все смотрели как на так сказать, перспективу перехода стран к современным либерально-демократическим моделям, сегодня ситуация у нас обратная. У нас на планете Земля, как любит говорить профессор Владимир Гельман, наш замечательный соотечественник, 170 ил либеральных режимов, и поэтому которые живут все припевающие изнутри своей, как бы, своих собственных обществ они все эти режимы в той, форме, в той или иной форме вырабатывают себе какую то идею собственного особого пути не радикальную безусловно ни в коем случае путинизм отличается да, тем что он, как бы, в нем очень сильны черты консервативной революции то есть он хочет себя противопоставить вообще цивилизации в целом но остальные, как бы эти 170 либеральных режимов, они себя не противопоставляют ничему, они просто обосновывают то, что здесь так, такое правление, потому что это вытекает из нашей истории, нашей жизни, и мы хотим здесь просто жить вот так, как мы живем. И хотим имплементировать к себе только то, что мы сами хотим имплементировать. То есть нам нравится, вот, допустим, то, что надо пристегиваться ремнями безопасности, мы это будем имплементировать. Если мы считаем, что у нас тут не принято пристегиваться, никто не будет пристегиваться ремнями безопасности, то мы и не будем этого делать. И главная проблема заключена в том, что должна быть это, это историческая задача. Должен быть найден язык теперь по итогам всего послевоенного 70-летия, новый язык, который либо фундирует заново либеральную демократию, как, некоторую, как язык, как нормативный язык, либо предложит новое решение. Человечество, конечно, предлагало неоднократно принципиально новое решение само себе, или там лидирующие какие-то группы да, внутри глобального развития. Надо сказать, что вот есть такое слабое событие, которое мы все наблюдаем, это инициатива Байдена под названием «Альянс за демократию», да? саммит за демократию, который пройдет сейчас буквально через несколько дней. И, мы на, мы, и на форуме у нас будет секция, посвященная этому. Так вот, надо сказать, что хотя это на данный момент такая слабая, как бы идея выглядящая как слабая, но если смотреть на нее серьезно, то тогда мы видим следующее, что здесь это как бы, дело не в байдене а дело в том что здесь э, э, люди которые мыслят политическим э, так сказать, в рамках такой политической философии они пытаются собрать нечто в отношении чего может начаться выработка нового политического языка, нового политического языка для демократии, которые больше уже не хотят быть гегемонами, да, там, сказать, вести какую-то гегемонистскую политику глобальную, которые хотят глубоко отказаться от практик колониализма или неоколониализма, но при этом они хотят составлять некоторое глобальное единство. А, и, если это получится, то тогда это очень существенный, существенный поворот европейской и мировой истории. Если это не получится, то это тоже очень большой поворот, потому что это будет означать, что дальнейшая аргументация существования ил либеральных режимов она, сказать, будет чрезвычайно и дальше влиятельной в каком-то горизонте, там, нескольких десятилетий как минимум. И это все как раз вопрос политического языка, потому что дело же не в том, чтобы собрать 110 стран или да, лидеров 110 стран, которые бы сказали, что они просто ну, как бы верны традициям нормативной демократии. Это сегодня очень слабо, потому что на этом, как бы, это не приведет к большим и важным изменениям и не даст ответа на эти новые вызовы, которые возникли. Применительно к этой идее требуются и, и новые политические маркеры какие-то, которые были бы убедительны и для тех обществ, которые идут и либеральным путем, в том числе и для нашего российского общества. Почему? Потому что мы хорошо понимаем, что наше общество не просто там, захвачено кремлевской пропагандой в банальном смысле, и оно не просто манипулируемо, в интересах так сказать, той правящей группы, которая захватила ресурсы в нашей стране. И дело не только в том, что эта группа использует какие-то пряники для населения, которые обеспечивают лояльность. Нет, дело в том, дело в том числе и в том, что сама эта илолиберальная модель, она обладает определенной привлекательностью, что мы видим и на примере даже Польши, не говоря о Турции и многих других стран чрезвычайно влиятельных и активных. Вот На этой как бы, ноте, на этой мысли о том, что момент исторического ответа чрезвычайно важный сейчас, чрезвычайно воодушевляющий с одной стороны, чрезвычайно опасный, и это то, почему мы следим внимательно за развитием политического языка, я и хочу закончить. Спасибо.